Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня в меню у нас опять азиатчина. Увидел я рецепт одного японца. Мне понравился. и я решил что-то подобное, по мотивам, так сказать, сотворить. Понравился он, наверное, потому, что, по моим впечатлениям, рецепт этот не абсолютно японский, а это некое сочетание японских и европейских кулинарных традиций. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, и рецепт чисто японский. Кто знает, поправьте. Это будут рисовые бомбочки или, наверное, даже скорее пирожки из риса, вместо теста рис, с курицей в соусе терияки. Список ингредиентов и основные этапы рецепта в самом конце ролика прочитаете, а начнем мы с маринада. Имбирь сразу очищу и натрю его на терке. Понадобится примерно чайная ложка, может быть, две. Чеснок мелко порублю. Посудину его. Сюда же воду, крахмал, размешать. Ну, а теперь соевый соус, мирин, сладкое рисовое вино, мед, сахар и кунжутное масло. Сахар коричневый, ароматный. Чем более ароматный сахар вы найдете, тем вкуснее будет соус. Маринад готов. А теперь займемся куриной грудкой. Ее надо нарезать потоньше, чтобы обжаривалось потом на сковороде моментально. И в маринад ее на полчаса примерно. Маринада курицы много не надо. Солить тоже не надо. Сольный соус и так соленый. А вот перца надо добавить. Я использую белый, но можно и черный. И пока намаринуется, маринуется, отварим рис. Сорт выбирайте такой же, как на суше, то есть короткозерный и липкий. Очень липкий, крахмалистый. Варить надо, естественно, в подсоленной воде. Как именно варить, зависит от того, какой рис вы выбрали. Если это именно рис для суши классический, то промывайте его хорошенько, после чего перекладывайте в кастрюлю, заливайте водой пропорции воды и риса. В конце ролика я напоминаю... Плотно закрываете крышкой, доводите до кипения на сильном огне, потом убавляете огонь и варите 15 минут на слабом огне. Оставшийся маринад надо выпарить до желаемой густоты. Вот пусть выпаривается. Через 15 минут делаем так. Подняли крышку, положили полотенце, вернули крышку на место. Как-то так. Подготовлю овощи. Все надо нарезать соломкой, тоненькой. И перец сладкий, и морковь, и лук. Как себя чувствует будущий соус? Отлично чувствует. Пора выключать нагрев. Ну что, курица замариновалась, давайте обжаривать. Готовый соус переложу в отдельную посудину. Вот на этой сковороде быстро обжарю курятину в обычном растительном масле. В маринаде, напомню, есть и сахар, и мед. Они очень быстро горят. Вот поэтому, чтобы они не успели сгореть, а курица успела приготовиться, надо нарезать ее очень тонко. Трех минут будет достаточно для такой толщины нарезки. И сейчас добавлю соус и еще минутки три, чтобы соус обволок в каждый кусочек. Весь процесс обжарки и потом обволакивания соусом проводим на огне ниже среднего. Все, курица готова, тоже ее в сторонку пока а На этой же сковороде продолжаем готовить Здесь надо быстро припустить овощи Буквально 3-4 минуты, периодически помешивая. Именно поэтому должна быть тонкая нарезка. Чтобы за 3-4 минуты они стали такие полуготовые. Ну, а затем уже можно добавлять соусы и опять перемешать. Ну вот так, выключаем нагрев и приступаем к сборке пирожков. Или бомб, как лучше. Предложите название. Можно лепить руками, но рис очень липкий. Но у меня есть подаренный подписчице вот такой гаджет для формовки бургеров. Я буду использовать его по назначению. Только вместо бургеров буду пирожки лепить. Сначала основание формуем. Затем сюда положить курицу, овощи, и все это рисом накрываем. И теперь эту штучку надо запанировать. Яйца разболтаем, и рисовую бомбу сюда. И в панировочные сухари. Вот такая вот красотуля получилась. Сразу ее в холодильник. Пусть там лежит, пока остальные пирожки сформую. Что касается количества продуктов, у меня получилось 6 таких вот бомбочек, 6 пирожков достаточно больших. Осталось риса полторы ложки, здесь даже на половину бомбочки не хватит. Вот столько курицы, то есть где-то, наверное, ну, половина одной грудки куриной. Вот столько овощей, ну и соус, естественно, еще есть. То есть, на самом деле, количество, соотношения продуктов зависит от того, сколько вы начинки кладете. В мою формочку влезает вот так. Если делать вручную, то можно, может быть, вам э, риса хватит, а вот начинки нет. Короче, подгадывайте под свои размеры э, тех пирожков, которые вы будете делать. Масло для фритюра надо нагреть до 180 градусов. И вот после этого можно обжаривать. Начинка готова, рис готов. То есть нам надо просто подрумянить снаружи, и все. Да, и заранее, конечно, подготовьте тарелку с бумажными салфетками, в которые мы впитывали лишнее масло с готовых пирожков. Рецепт, конечно, немножко замороченный, но на мой взгляд довольно интересный. Причем вся замороченность, как вы видите, касается только процесса лепки этих самых пирожков рисовых японских, ну, надеюсь, японских. Смотрите, какой соус. Слушайте, готовьте сразу его в два, то в три раза больше. Он обалденный. Так, ну и что тут у нас внутри? И самое главное, что со вкусом. Вот такое соотношение риса и начинки. В соус, конечно, сразу. Все, вот соуса надо готовить много. Он обалденный. Что у меня здесь осталось-то от приготовления? Наверное, столовая ложка, не больше. Хотелось бы полстакана хотя бы. Вкусно. Курочка в терияке. Очень классная, очень нежная. Хоть она и грудка, но за счет того, что готовилась совсем недолго, 3 минуты обжаривалась, и еще там 2-3 минуты, наверное, в соусе ее возюкал. Она абсолютно не высохла. Прекрасно. Овощи слегка припущенные. Они, конечно, вот пока лежали, они размягли, потому что я достаточно много времени на перестановку камеры нам проще это дело потратил. Если не снимать, то они даже будут слегка так похрумдывать. Это классно. Классная штука. Что касается рисового пирожка. Ну, рис, он сам по себе неплох, вкусный. И вот эта вот слегка похрустывающая внешняя корочка. Прекрасная штука. Причем их, если вы наготовите сразу, не надо их сразу в масло пихать. Они полежат у вас в холодильнике прекрасно, не знаю, сутки-двое. Потом, когда понадобится вам быстренько что-то сделать, то с, пылу, с жару, они во фритюре готовятся просто моментально. Подрумянили 2-3 минуты, и все, и на стол. Соотношение, сколько готовить начинки, сколько риса, тут все зависит от того, как вы будете их лепить, сами понимаете. Слепите маленькие Слой риса будет большой, начинки будет еще меньше. Наверное, у вас начинки еще больше останется в результате. Меньше, именно начинки внутри будет. Следите, совсем здоровые такие пирожки, с очень тонким слоем риса. Начинки будет много, может, у вас рис останется. Но что сейчас останется. Вы его и так съедите прекрасно. Короче, готовьте, это классно. Это классно и соуса побольше. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо Виктору. Виктор это подписчик, который прислал мне вот эту замечательную доску торцевую. Он ее сам сделал, у него столярная мастерская. Виктор, вот такая доска. Готовлю только на ней. Вообще прекрасно. Это венги. Все, что могу сделать, это я оставлю твой инстаграм под этим видео. Если кому нужны торцевые доски, обращайтесь. Вот такое качество. На этом позвольте с вами попрощаться. Напоминаю, промокод ФРЕСКО позволит вас сэкономить на ножах Самура. Я сегодня использовал Самуру Гольфу такую замечательную. Не забудьте щелкнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписаться, естественно, за лайки, дизлайки и репосты. Огромное отдельное спасибо. Всем пока.